Здравствуйте, дорогие друзья! Во вторник, 9 июня, приходите на главный мастер-класс нашего тренинга. Вы закройте все накопившиеся вопросы и получите в свое распоряжение самую простую и эффективную систему оздоровления, которую мы обещали вам в самом начале. На мастер-классе «Волшебный окситоцин» мы разберемся, что же это такое и почему это жизненно необходимо каждому из нас. Окситоцин не купишь в аптеке, его нельзя извлечь из еды и получить в кабинете врача. Здесь помогут только уникальные техники. С некоторыми из них мы познакомим вас во вторник. Это поможет вам укрепить свое эмоциональное здоровье, выстроить доверительные и теплые отношения в семье. Кроме того, в конце этого удивительного мастер-класса мы проведем розыгрыш главного приза нашего 10-дневного тренинга. А именно, возможность бесплатного прохождения оздоровительного и омолаживающего курса «Гормонально-генетическая перезагрузка». А также мы приготовили еще несколько сюрпризов, которые получит каждый участник мастер-класса. Обязательно приходите на наш мастер-класс и оставайтесь с нами до конца. Такого вы точно нигде больше не узнаете. Итак, встречаемся 9 июня в 18.00 по московскому времени. До встречи!